здравствуйте друзья с вами Татьяна Смирнова консультант фэн-шуй бадзы и Цимен дунзя преподаватель школы Натальи Пугачевой в этом видео я хочу познакомить вас с большим пакетом активизации который предлагает наша школа перед началом каждого месяца чтобы вы могли воспользоваться благоприятными энергиями которые посылает нам вселенная максимально помочь себе выполнить поставленные задачи и привлечь удачу на свою сторону я уверена что те, кто уже давно практикует китайскую метафизику, используют разного рода активизации и улучшают результаты во всех сферах своей жизни. А для тех, кто начинает делать только первые шаги в освоении этого искусства и не знаком с активизацией, я дам некоторое разъяснение о том, что это такое и как активизации работают. Из уроков физики школьной программы мы знаем – что все сущее пронизано энергией. Эти энергии могут быть благоприятными для человека, а могут быть неблагоприятными. Благоприятные энергии помогают достигать цели, улучшают жизнь, а неблагоприятные приносят проблемы и негативные события, то есть снижают нашу удачу. И как вы понимаете, энергии не существуют сами по себе, они существуют во времени и пространстве, и с помощью формул китайской метафизики, китайской астрологии можно рассчитать, где и когда будут благоприятные энергии, которые могут нам помочь решить задачи и достигнуть наших целей. И все, что нужно сделать, чтобы получить пользу от этих энергий, это оказаться в нужное время, в нужном месте, где эти самые благоприятные энергии находятся. Это секрет успеха. Я думаю, что вы Эту формулу все знаете, что нужно оказаться в нужном месте в нужное время еще и с нужными людьми. Так вот, движение в направлении или в секторе с благоприятной энергией позволяет эту энергию взбодрить, если можно так сказать, и получить от нее больше пользы. В этом суть активизации. Активации существует множество видов. В большой пакет активаций, который предлагает наша школа, Включены активизации по и фэншуй. Если с понятием фэншуй многие знакомы, то цимэнь знают немногие. Я расскажу, что это такое. Это древнее искусство, которое зародилось больше 4000 лет назад в Китае как военное искусство и позволяло получить преимущество над противником. 4000 лет это искусство развивалось и сейчас в современном мире оно стало применяться в обычной повседневной жизни для улучшения финансовой удачи, для улучшения результатов в бизнесе, карьере, отношениях. Практики Цемен-Дунзя стали доступнее и одним из популярных современных направлений Цемен-Дунзя стали активизации движения, которые часто называют просто прогулки. Чем хорош этот метод? Тем, что он очень прост. Нужно просто выйти из дома, из того места, где вы находитесь в конкретный день, в конкретный час и пойти в конкретном направлении туда где находятся благоприятные энергии которые вам нужно получить чтобы жизнь стала успешной благополучной чтобы реализовались все ваши задачи и мечты которые вы хотите реализовать то есть таким образом мы увеличиваем свою удачу или привлекаем ее на свою сторону на тот случай если вы не можете использовать прогулки по какой-то причине существуют другие активизации которые можно выполнять дома или на рабочем месте используя Вида активизаторы, например, вентилятор, свечу, фонтанчик. И это тоже будет эффективно. В некоторых случаях нужно просто сидеть к указанному направлению спиной. В большой пакет активизаций включены такие популярные активизации, как птица падает в гнездо, три генерала, зеленый дракон поворачивает голову, нефритовая дева стоит у дверей. Это все активизации, которые рассчитаны по системе Цемень Дунзя. Расскажу немного о каждой. Активизации поподробнее. Птица падает в гнездо. Это одна из самых сильных и самых любимых активизаций у тех, кто практикует искусство цемен-дунзя. Эта активизация способствует получению прибыли, награды и хороших результатов без усилий. Ну что может быть лучше? Да? Эта активизация подходит для всех позитивных дел, для карьерного роста улучшение результатов в бизнесе, строительство объектов для свадьбы, улучшение отношений, решение сложных вопросов. То есть для многих-многих-многих задач она подходит. Эта активизация проводится только в помещении, она статическая. В это время можно делать, например, важные звонки, составлять планы на будущее, отправлять смс или размещать объявление о знакомстве или продаже имущества. Нужно просто сидеть в секторе, указанном в пакете активизаций. Для увеличения финансовых потоков, особенно для получения дохода от сделок с недвижимостью, хорошо работает активизация «Три генерала». Генералы помогут продвигаться по службе, а если нужно, то найти высокооплачиваемую работу. Эта активизация хорошо подходит для увеличения дохода различными способами. Еще одна супермощная структура, супермощная активизация «Зеленый дракон поворачивает голову». Медленный старт и стабильный прогресс – приносит славу, богатство и повышение социального статуса. Ее применяют для всех позитивных дел, особенно для привлечения клиентов. Результаты после этой активизации настолько впечатляют, что многие вынуждены расширять штат и привлекать помощников, чтобы успеть справиться со всеми заказами. После этой активизации работать придется буквально не покладая рук. Если вы работаете по найму, то эта активизация поможет вам получить какие-то дополнительные заказы или найти подработку. Ну и, конечно, мы не могли не включить в пакет «любимые всеми нами девушками» активизации – Нефритовая дева и девушка, охраняющая дверь, которые отвечают за отношения, любовь, романтику. Волшебная структура девы всегда помогает получить то, что мы хотим, в том числе и богатого мужа, и тем самым за счет этих отношений увеличить свой статус и доходы. А если вы оказались в трудной ситуации и вам нужна немедленная помощь, то обращайтесь к самому могущественному духу в Дунзя джифу. Джифу изгоняет 10 тысяч несчастья, помогает исполнить желания и решить повседневные задачи. В пакете активизаций вы найдете таблицу на каждый день и час месяца с компасными направлениями, где в это время находится джифу. И все, что нужно вам сделать, это повернуться спиной к указанному направлению и обратиться к джифу с просьбой, о помощи. И он вас обязательно услышит. Те, кто практикует цимэнь дунзя, заручаются поддержкой джифу в самых разных жизненных ситуациях. Во время разговора с начальником, в судах, в налоговых, на дорогах с инспектором ДПС. В любой трудной ситуации джифу поможет уладить и решить проблему даже с недовольными клиентами. Еще одна палочка-выручалочка в сложных ситуациях – это обращение к Тайян, благородному солнцу, одному из благородных помощников Фэншуй. Это одна из самых благоприятных энергий, которая каждый год приходит в определенный сектор нашего дома. Тайян как благородный помощник в Бадзи. Если вы знакомы с этой темой китайской метафизики, то вы знаете, что благородный помощник – это человек, который может оказать нам какую-то пользу. Активизировать Таян тоже очень просто. Нужно просто постучать по стене в нужном секторе квартиры или офиса, либо сделать в этом секторе уборку. И еще одна замечательная активизация, которая включена в большой пакет активизации, называется «Вталкивание денег». Конечно, мы все заинтересованы в увеличении дохода, поэтому по просьбе наших клиентов мы включили эту активизацию в этот пакет. Для того, чтобы сделать эту активизацию, вам потребуется вентилятор, свеча и фонтанчик, поэтому она может показаться немножко сложнее. Тем не менее, это очень эффективная активизация, которую можно делать каждый месяц. И, конечно, те люди, которые заинтересованы в увеличении дохода, регулярно ее используют. Как и когда нужно это делать? Всю информацию вы можете также найти в пакете активизаций. Чтобы получить все эти волшебные практики на месяц вперед, вам нужно перейти по ссылке, которая внизу под видео. Кликните на нее, и вам на почту придет полный пакет активизаций для увеличения дохода, для улучшения здоровья, отношений, для удачи на экзаменах, для выигрыша в лотерею, если кому-то это будет интересно, и для различных других задач. И, конечно, я желаю вам успеха и процветания. И помните, что с помощью активизации фэншуй и цемендунзя, вы можете значительно увеличить вашу удачу. Чем чаще вы делаете активизации, тем лучше становится ваша жизнь, потому что активизации носят накопительный характер. Практикуя активизации постоянно, вы заметите, что ваша жизнь становится все лучше и лучше, чего я вам всем и желаю. Всего вам доброго! С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.